Хай-ухай, -хай, с вами Радель. Ага. Готов? Раз, два, три. Хай-ухай, -хай, с вами Радель. Всем привет, это Радель и Громкие рыбы. Сегодня у нас совместный ролик про то, как мы будем пробовать различные вкусности. Видел такой Ангая? Нет. И мы нет. И вам не советую. Но вы смотрите наш ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки на канал Роделя. Если да, что. Обязательно на его канал. Сегодня первое видео на его канале. Да. И еда, конечно же, появится особым способом. Монтажной склейкой. О, ого! Ого! Ого! вот это да! О, там дырки-то нет. Да, удивительно, <свист> как получилось, да. Пайнапл Фанта. Жидкий ММДМС. MM а это что такое? Это плита? жидкий зефир. Это жидкий зефир. Love. Японские. Видите, японские. Это что-то очень японские странное японские даже. Это Японские сладкие быть. палочки. Я бы им не доверял. Да. Я это сижу. мятный орео. Мятный орео. Да, Просто шоколад Милка. Просто милка. Милка коллаж. Они сделали коллаж из шоколадки и С коровой. С коровой, да. С коровы, да. Шок... шоколад шок... с говядиной. По очереди будем это все кушать. Чтобы люди знали, покупать ли Фанта Пайн или нет. Покупать ли Милку с коровой или нет. Чего хочешь начинать? Эту штуку. Итак, эту штуку. Давай покажи ее прямо на камеру. Во. Жидкий ММД. Ну давай открывай. А я не знаю, я никогда не пробовал такие вещи. Так, открывай, открывай. Да, вот так. Давай вначале посмотрим, как это выглядит внутри. А. мы сейчас, да? Давай, давай сделаем так. Ты никогда не делал вот так, короче, ногтями делаешь? И так она, типа, короче, становится выпуклая Вот так, когда делаешь ногтей Сейчас мы бы, мы бы дураки бы попробовали и ничего бы не сделали Никогда не делали так, у банки кофе, да Ладно, давай, дальше. Держи, держи, мало ли Настоящий Ну, это наша, как бы, наша доля была Сейчас все остальное слою. Пробуй Что? Какие ощущения? никакие как никакие как и шоколад чувствуется и все это же замечательное ощущение Да, повторно еще раз может что-то букет раскроется у нас со второго раза чуть вкуснее потому что у меня зик уже привык. так продолжай спрейдем ну то же самое шоколад тоже самое у нас коллаборации тут все блогеры участвуют я тоже могу пробовать еду это не еда! Вот ты вырастешь? Ну не знаю, если честно, не знаю. Да? Серьезно? Не столько? Да. Ну, я ожидал больше. Слушай, мы ждем поболтыхать? Может там внизу все ммд Можно уже болтыхать, мы уже открыли. Давай, я попробую. Я не нюхаю, на еду, не знаю. Мне это важно. Ммм! <свист> <свят> что-то такое странное, да. Во-первых, это не ММД, но это жидкое. <свят> так что наполовину это правдиво. Лучше старый, добрый, гранулированный ММД, чем жидкое, да. да. А будем еще что-то выделить. Давай дальше, да. Я дальше. на этом. <свят> <свят> <свят> это единственное, что все съели. С оценкой по 5 баллам Из 5 баллов. 5 баллов из, из скольки? 3 На самом деле я тоже ставлю 3 балла из 5 Я согласен, я солидарен А я такой буду типа Светлаков и жюри такой добрый 4 балла из 5 Вы проходите в еду Давай, Радель, что дальше попробуем? Какую кушать? Вот эту кучку Оооо, я тоже хотела еду Ну ты с козырей пошел Как думаешь, как рекламируются японские палочки Поки? Это покемом! Может быть. Что-то сдался так быстро? Так, интересно. Выглядит как же салфетки, если честно. Ну что, готовы? Давайте одновременно достаем. Приготовьте, возьмите по палочке. Киев тоже вот это. а, вот все-таки. Надо же открыть спаню хоть сначала, что там внутри. Почти <с Louise> <Все RFS> <с> <their работа> одновременно. О, это же бенгальские огни. Ммммм. Ого! Запах обнадёживающий сейчас. Это, кстати, вам надо попробовать. Пахнет жвачкой? Йогуртом пахнет. Ой! вы не выдержали. Слишком вкусно. Раз, два, три. Это, конечно, вот жидкий ММТМС в подметке не годится, конечно. Это стоило того, чтобы это из Японии летело к нам в Казань. Просто. А тебе как? Пять-пять. 5 из 5, 5 из 5. Слава богу, там нет мака, да? Мак бы все испортил. Да. Я, я даже не знаю, что такое мак. Мака? Ну, это сушки, ну, видела? Сушки. А? Такие черные точки, такие, сверху. А. Но знаешь, что интересно? Сушки. Почему там мак используют? Мак, это же странные вещи. Сушки это... и так уж так себе продукт Они еще маком их украсили. Если бы там еще был изюм, то я вообще не знаю, как их использовать. С чем бы ты это сравнил? Есть ли аналоги у нас в магнитах, в пятерочках? Это на вкус как черешня. Ого. Угу. Вот это? О да. А. После сухомятки а. надо что-то открывать. Открывай, соленый. Я оставил 5 звуков. Тип 6. Слышите? Вкуснятина. Вкуснятина. Высшая категория. Так, давай, давай, давай, попробуем тоже долгоиграющий вкус и что самое главное без кофеина кофе ин как бы откуда он там в типа, должен был быть фанте как бы. также здесь нет мне кажется соляной кислоты <с чугуна <с и такие маленькие сережки у мамы помните их там тоже нет что это плюс но это вкусно фанту колу пепси что ты любишь какой ты да фанта угадали Угадали? Обычную? Вот такую теперь. Ну, вот такую. Ну все, придётся тратиться. Подсадили. Ты давай, там не налегайте особо. Это коллаборация, мы все в равных долях. Ну как она? Вот это Ивангар. А у нас называется Громкие Рыбы. Вот, я же сказал. Она похожа на такую засохшую землю немножко. Да. Вот. Она, интересно, растаяла или так задумано? Задумано. Не, видно, что задумано. Да. Да, я говорю. А, ты говоришь. Все ясно. Это я говорю. Так. По аргументам. Ну, 45. из 45. Кто, кто обошел? Да. предлагаю попробовать, потому Давай. Что, на самом деле... А... Нужно третье, да, мнение? Да, нужно третье мнение. Угу. Я пока воздержусь от голосования. Ну, на запах сначала, опять-таки, понимаете, да? На запах так же, как и все остальное. У меня на потому что... Вот была бы такая штука, чтобы тоже... Это пахло И через микро микрофон к ним. Конечно, mm -hmm. я верю, что в Японии скоро изобретут такую штуку. Но представьте, как будто вы кушаете вкусный малыш шоколад, то бац, неожиданно к вам какой-то камешка попадается, который нужно разжевать. <св> вот это мелко коллаж. Зачитание необычное, вкусное. Это шоколад, который содержит отдельно для себя другой шоколад. Тут, тут не только видео твердого камушка, тут и как золото. Дед как будто. Итак, мы достаем. Смотрим, какой на вкус отдельно. Это камень. Это камень. Это гравий, да. Мелко с гравий. К сожалению, да, только так. Столько разных вкусов у них. Кстати. На зуб с кависом, похоже. Ты сейчас свой зуб с карвисом сломал, да? Сами немного, и я вот съел два кусочка, мне меня не попались. Это, на самом деле, как будто бы в шоколадку кинули вот соевое мясо из ролта на то, что есть такой кружком. Чуть-чуть по. Видите, еще, ребят. Если вам как-то это обидно, слушайте Три балла из пяти. Заришка один балл. Я тоже поставлю три балла. балла из пяти, когда смотришь на эту упаковку, ты прям видишь какие-то альпийские берега, вот эти вот, вот горы, нуги, и ты думаешь, что ты попадешь в рай, откусив эту э, шоколадку, а тут, получается, как будто ты попадаешь в рай, но тебя как бы заришет вот, черт, тычет э, трезубцем таким, чтоб ты... Ну вот еще типа есть и ад. Вот такие сложные чувства у меня появляются, когда я откусываю эту шоколадку. Дальше у нас Орео. Если честно, я вот... Я в него не верю до конца. Мне кажется, он нас не удивит. Мятный Орео. Хлеб, хлеб и мята. На запах. Запах у него такой очень... Яркий. Очень яркий, да. Мятный. Как елочка в автомобиле, вот такой вот, наверное, запах. Ну... Это даже страшно пробовать. Вкусно? Вот Вкусно, да? Да, да. Четыре с половиной, господи. Это сложно, надо забить. Да. Mm. А почему Я решил попробовать самую... Главное, ценообразующая штука этого арео. Это... Я понял, что это за вкус. <свят> что было бы, если бы ты альпинкольд с зубной пастой кушал? Вспомнил, <свят> <свят> да, <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Очень мятный вкус и очень шоколадный вкус. Можно перестам нечисть из зубы, поев эту штуку. Были бы стаканы, я, я, я бы, наверное, налил бы лимонад и вот туда их. В детстве, прихожу на дне рождения какую нибудь и смешиваю. Там мы все так делали. Наливаем в стакан две порции фанты, две порции э, колы и две порции э, спрайта. Спрайта, да. Только а как а папа, а папа сразу, когда был маленький, мне рассказывал, все сразу мешает, все. Да, аллергия на 10 лет потом у тебя. <свят> есть сильно газированные напитки, есть слабо газированные напитки, но очень мало среднегазированных газированных напитков. Нормальных газированных напитков вообще нет. Нормальные газированные это вот тут. Но, кстати, <среднам. свят> <свят> да, да, да. Панда очень... это всем советуем пандам. Я бы даже сказал, что очень мягко идет. <свят> это удивительно, что к этому напитку можно так э -э сказать. Серьезно, вот этого нет взрывов на суп. <свят> когда ты пьешь обычную кулькулу, это сахара у меня поднялся. Итак, мы перешли к самому главному. так легендарный сэндвич. Нож и сэндвич. Мы будем кушать нож, хлеб и. Хочешь Так расчищаем дорогу нашему фронтмену. Приглашенный гость. Конечно без. <т> <FuckingSenator> да, да, факт. Сейчас, <пластик>. М -м, ты уже начал кушать По консистенции это как будто вот между плитками белые полоски же <гуски> есть вот эту вот Так вот, когда замазывают Вкусно очень Очень вкусно <гуско> Из пяти баллов здесь Сделаем сэндвич Или чистоганом Давайте чисто ганом, я не могу этого ждать. Часто ли бывает так, что на самом интересном месте прорывается запись? Давайте просто вынесем вердикт в этой штуки, попробуем ее просто вот так вот. Так. Твой вердикт, Радель. Вкусняк. Это, конечно, очень сладко, я честно скажу. Не использовать банку в СВЧ-печи. А еще он очень красивый. Красиво? Да. На что похоже? На розовую толщинку. Розовая тошниловка Знаете, вот честно, я бы хотел сейчас превратиться в медведя И такой вот лапой Честно, жаль, не останавливает многие факторы Давайте пройдем сюда вкратце по каждому из них Что ты из этого всего можешь посоветовать? Так, жидкий ММДМС, хорошо Гладко, коллаж Ужасно Окей. так Хорошо Хорошо. Пайнепл полфанта Отлично! <laughs> Ты прям великолепно. Ты можешь стать амбассадором, мне кажется. Арео, не Арео мятно. Неплохо, Неплохо, да? Маршмеллоу да. Флав. Нормально. В конце ролика хотела бы сказать спасибо а, магазину Продукта. Это казанский магазин, где можно купить всю вот эту вот вкуснятину а, и попробовать самим дома снять ролик. И на сами там столько вкусняшек, что можно снять не один такой ролик, а несколько. Вот. Так что спасибо Продукта. А, нужно придумать какую то классную фразу, чтобы подписываться на твой канал. У меня будет канал Котики. Хоть там и не будет котиков, никого не будет, но все равно там я буду пробовать то же самое. Ну, наверное. Котики? Канал котики. Там не будет котиков. Но, но канал вы... будет называться котики. Да. И ты будешь кушать там всякие э, штуки. Да? да? Да? Всякие ништяки. Да. Подписывайтесь на громкие рыбы. Йоу, Йоу. подписывайся на канал Котики. Если ты любишь покушать. Звездочка, название канала может быть изменено. Мне кажется, такой и, Ну. Котики и рыба.